С Экспресс супер современный, современный эффективный курс современный эффективный курс как экспресс супер экспресс, современный эффективный супер, курс современный эффективный курс экспресс супер современный эффективный курс Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Эссе Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Эссек Экспресс Супер современный Эффективный курс Хочу Все Знать Добрый день меня зовут Петр Горбатюк и я рад приветствовать вас на канале English. Сегодня урок номер 4. Его тема это подведение итогов по образованию и формированию вопросительных, утвердительных и отрицательных предложений в настоящем, прошедшем и будущих временах.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 Их нету вот здесь, в этой клетке и в этой клетке, и клетке нету. То есть частицы do does did не принимают участия в утверждениях настоящего времени и прошедшем времени не принимает участия. Дид не принимает участия в утверждении прошедшего времени, а do дас не принимает участия в утверждении настоящего времени.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 ВОКТ поскольку глагол правильный также можно вставлять его сюда ВОКТ все остальные глаголы, которые здесь от 1 до 15 кроме 7 это все неправильные для того, чтобы написать в прошедшей форме допустим я брал, я брал, ты брал мы брали, они брали он брал надо посмотреть to take. вторая форма ПАСТ в прошедшей форме ТУК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 только в прошедшем времени и только в утверждении с добавлением Д, если глагол правильный или берете вторую форму глагола по таблицам. вот дальше второе правило повторяем еще раз элемент will принимает участие во всех вопросительных, утвердительных и отрицательных предложениях частицы do, ДАС в настоящем времени только в вопросительных принимает участие и только в отрицательных предложениях принимают. Где нет участиц ду и их нету в настоящем времени в утверждениях. Нету в настоящем времени в утверждениях. И частица DIDs, так же как ду и принимает участие в вопросительных предложениях, принимает участие в отрицательных предложениях, ее нет также в утвердительных предложениях в прошедшем времени времени давайте поработаем э, с глаголом take брать прошедшая форма took это глагол неправильный вот э, как мы скажем например в утверждении в будущем времени я буду брать I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 She doesn't take. Она не любит. She doesn't love. Поработаем э, с э, глаголом take в прошедшем времени. Как сказать, я любил. Прошедшее время, прошедшее. I loved. I loved. Глаголу прибавляется окончание d, потому что это глагол правильный.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 Смотрим таблицу неправильных глаголов. Нашли take. Прошедшее время как будет? Took. Пишем ее, сажаем сюда. Я брал. I took. Ты брал. You took. Мы брали. We took. Они брали. They took. Все будет took. А как сказать? Мы не брали. We did not take. Глагол не меняется основным. Take в отрицаниях не меняется. Только took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 я не брал. I didn't took. А ты брал? Прошедший. Did you take? Ты брал утверждение. You took. Ты не брал? Прошедший. You didn't took. You didn't took. А они брали? Вопросительное прошедшее. Did they take?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 в этой клетке, когда будет стоять с этим местоимением, он, она или оно, каким образом? К глаголу си будет прибавлено окончание с. Ай, как будет? Си, ю, си, ви, си, зай, си.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 Он поменяется. Если правильный глагол будет этому глаголу добавляться окончание ты. например, глагол «работать» правильный «вок», значит, прибавлять ему «д» надо. «I» будет «I walked», «You walked», «We walked», «They walked», «He walked», She woked это глагол, когда правильный будет. Если же глагол неправильный, в данном случае мы взяли глагол си видеть, то прошедшее время по таблице неправильный глагол со so. вот сюда и вставляете со. So. Будет ISO, ЮСО, УИСО, ЗЭСО, ХИСО и ШИСО. То есть глаголы меняется. Только в утверждении и только в настоящем времени добавлением «с», когда местмене «он», «она», «оно», и в прошедшем времени, в прошедшем времени, когда глагол «правильный» добавляется «д», когда «неправильный», то вторая форма глагола. Поработаем на закрепление. Вы видите в этой таблице, здесь, в э, самом верху слева «to know»,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 he news он знает и она знает she news и она знает it news здесь добавляется s вот и все поработаем с вами с вопросительными, утвердительными отрицательными предложениями вопросительные формируются при помощи будущего времени will настоящим Do does и в прошедшем времени при помощи частицы did. В утвердительное предложение формируется элемент will участвует везде. И в вопросительных, и в утвердительных, и отрицательных. А в отрицательных предложениях, э, ну понятно, will not играет, потому что will принимает участие. Э,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 есть в виду. А полное утверждение как ответ? Мы хотим. Да, мы хотим типа. We want. S не прибавляем, потому что не, не он, не она, не оно, а просто we. В настоящее время we want. А мы не хотим. Как сказать? We don't want. We don't want. Мы не хотим. Они они пишут.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 дидом и кончается. Е yeah, зайди. А полный ответ утверждения как? Сказать утверждение ты преподавала. You тот. You teach неправильный глагол. Вторая форма по книжке. Прошедшее время тот. Тот. Тич поменялось на тот. Потому что прошедшее время. В прошедшем времени в утверждении меняется на тот глагол. Тейк на тук.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 cat, sing и тут заканчиваем yes, she did Yes, she did. она думала, если вкратце а как утверждение сказать, как я думала прошедшее время глагол поменяется в прошедшее время два слова все будет частица do и das не принимает в утверждении значит, cat думала, сот sing, неправильный глагол поменяется на сот cat, сот, Катя думала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 Простите, здесь я ошибся. Drive это водить. А я сказал рай. Right, ездить как бы на коне, там Значит, здесь так стоял бы вопрос. Did he drive? Did he drive? Вот здесь. Я победу ошибочку тут, я заговорился. Так. Это предложение. Did he?